борются с коронавирусом, да, за деньги от коронавируса скупили всю дорогую недвижимость в Подмосковье, Путин выступая говорит, ну 10% там расхитили и так далее, чего, это говорит президент, вернее лицо называемое себя президентом, да ты сразу в отставку должен был уйти, ну разве он уйдет в отставку, А оглобли не вышли, так что налоги, пошлины, сборы растут и увеличиваются, и несмотря на рекордную смертность правительство России в Двое сократило расход федерального бюджета на здравоохранение в начале 2021 года. А смертность, естественно, убыль колоссальная. 13 тысяч человек только за январь умерло, если сравнить с цифрами 1947 -го года, января-февраля, когда был пик голода, когда люди умирали от не только от голода, но и от болезней, связанных с ранениями. То есть представляете в госпиталях, какое количество тяжело раненых людей. Мор был жуткий, голод, да еще болезни. В январе-феврале 2021 года мор больше, чем в январе-феврале 1947. Можете представить, до да, чего довел Вова Путин со своей шоблой. Вся система путинская, которая создана да, экономическая, но и чиновничает аппаратная система, она Рассчитано только на отчет, палки, отчеты и так далее. Можно обмануть кого угодно, можно Путина самого обмануть, главное отчитаться. И любой чиновник говорит, что если он может отчитаться, то все, проблем никаких нет. В области культуры, атас, какая культура, все уничтожено, такие министры культуры страшно, такая культура внизу еще страшнее. Поповщина кругом, везде насаждается мракобесие, сплошное мракобесие. В области образования еще хуже. Да? Причем в области культуры я хочу сказать еще, что разворовано все. Все вообще разворовано. Поэтому первое, что должна будет сделать новая власть, это сразу же провести ревизию во всех госохранах. Чтобы мы поняли, что осталось из за национальных богатств, которые являются произведениями искусств. Образование. Вот сегодня новость на, на российских школьников, в Армавире рухнул потолок, трое ранены. И постоянно, каждый день на кого-то рушатся потолки, каждый день рушатся школы. Мы только что с вами в эфире рассказывали о том, как в, одном, в одной школе стена упала на прошлых выходных во время забега там, по спортзалу в школе. Тоже упала стена, еле дети успели выскочить. То есть в неделю несколько раз рушатся школы. То есть мы только ждем, когда будет большая беда, когда вообще привалят десятки детей.